У меня вот такая штучка есть. Я сейчас расскажу эту историю. Ой, да не мне судьбу прогадывать. Любит, не любит. I'm See you Я подставлю шею гибкую Мой желанный, славный, пылкий мой Угощайся земляникою С жёлковой нитки С нитки С